2 декабря 2019 года завершается срок уплаты имущественных налогов за 2018 год. При своевременной оплате имущественных налогов вы избежите. Начисление пени, ареста имущества, ограничение права выезда за пределы страны. Имущественные налоги формируют региональные и местные бюджеты. На эти деньги строят дороги, школы и благоустраивают территории. От вклада каждого зависит развитие города. Налоговая инспекция напоминает уплата налогов, вклад в благополучие города.